Оказывается, существуют водители, которые считают себя танкистами. Автолюбители, которые летают как истребители. Это была И бомбилы, которые страшнее бомбежки. Результаты исследований в программе Дорожные войны. Сегодня, в 21.00, на Хочу повернуть тебе Раньше люди думали, что только избранные способны бросить вызов стихии Пока Рино не доказал обратное. Теперь автоматической коробкой передач. Рино Декстер. 4 на 4 для всех. Иногда кажется, что Кашин это бесконечно не живет. Как найти выход. Эликсир Бронхикун содержит семья для выведения мокроты и корень серватира для снижения воспаления. Бронхикун помогает быстрее поводить сразу от сильному кашля, закатом клинически. Эксперты Невея представляют дезодорант защиты антистресса. Его специальная формула с цинком ежедневно защищает от интенсивного потоотделения. Даже в стрессовых ситуациях. Будьте уверены, в результате с дезодорантом защиты антистресса от экспертов Невея. А также от... максимум уверенности. Дезодорант... Что это? О, но теперь телета зубов не порядке. Надо миг настал. Улыбайтесь красиво. Что ж, уборка. Когда у вас болит живот, чаще всего причиной является спазм. Ножпа устраняет спазм помогая вам забыть об ужине. Ножка номер один от а боли вызванной спазмом. нас подниматься. Проктор Ренгамбер. Спасибо, мама. Вы меня не помните? Я после института работы искал. Здесь кто распрашивал. его на Амитару нашел. Молодец, пань. Чувствую, встать на срок пройдет. И кстати, у нас там еще много вакансий, так что смотрите и антибиотики способны привести к дисбактериозу. Вас могут преследовать боль, диарея. Трутья. Вы готовы их терпеть. Сила комфорта способствуют восстановлению собственной микрофлоры и укреплению игрите. Сила комфорта кишечнику комфорта. Сэр, мы делаем правую палочку плей и наливаем шоколадное печенье и кроме вертикально. И на это Может нам объединиться? <связательно> Нет, ты слишком много о себе думаешь. попробуй и реши, на чьей Стоп, Я не но квартиру купил а в вот Раз В месяц нужно было ездить бар. Плюс автокредит, а это а любой. А, Теперь плачу в сети. и надежно. Огасение любых кредитов в Главное, надежно. Все, что может вас удивить. Все, что может вас... Слышите, ну Все, что может вас Все, что может телевидение. может Только расправился с Александром Бойко. Правда, удалось ему это сделать с третьей попытки. Под подозрение попал некий Николай Лемишев. Бывшего военного задержали. Но на допросах он все отрицал. Действительно, на первый взгляд Лемишев никак не был связан с погибшим. Однако среди его знакомых оказался некий Сергей Англичук. А вот тот был кош в семью потерпевшего. Они дружили пять лет. Оказывается, соседка из квартиры напротив как-то что стоит Александру выйти за порог, как к его жене тут же прибегает в гости Сергей Амельчук. Предательство жены и друга Александр не поверил. Просто она завидует. и красивая, хорошая. Она ну старая, она завидует просто. Поэтому такие распутается, он не видит. Но однажды Сергей Мельчук вызвал Александра на разговор. И тот с ужасом понял. А соседка-то была права. Ну, он рассказал следующее, то, что Мельчук сказал, что любит мою жену. И когда мы хотим быть вместе, то есть нам вместе хорошо, то есть... От такой мужушки Александр опешил. Разговор закончился драконно. Но, как стало известно, сама Ирина хоть и крутила роман с другом мужа, уходить из семьи не собиралась. И клятвенно заверила Александра. Такое больше не повторится. Александр простил изменницу, и они продолжили жить прежней жизнью. Они продолжали тайно встречаться. Она и тому была заморочила. И тому Пру говорит, что него не может. Этому говорит, что я с ним бросаю ее. Она такая мертвая, она такая врунишка. Так значит, семейная идилия Александра Уйка была не такой уж и идеальной. Ну и тут уже стало интереснее, события стали. Ну, как бы, когда чувствуешь, что идет что-то, тянется, ниточка тянется, да. раскручивать этого любовника. Любовника женщины Сергея Амельчука задержали. Перепертые к стенке многочисленными фактами, Амельчук начал давать признательные показания. В студии предварительного средства было установлено, что данное преступление совершил Данилу Ленисов, по заказу гражданина Амильчука. Поводом к данному убийству послужил у нас часто бывает любовный треугольник. Очень часто истории о неверной любви заканчивается правовой развязкой. 2011 год, Томск. Любовник устал ждать, когда же его возлюбленная бросит своего мужа и расправился с соперником прямо у него на работе. Мужчина ворвался в офис и нанес потерпевшему 28 ударов которых тот скончался на месте. 2012 год. Москва. Муж узнал, что жена ему изменяет, и, вооружившись травматическим пистолетом, подкараулил любовников у выхода из ресторана. По словам мужчины, он хотел лишь их попугать. Но в результате выстрелов, произведенных в упор, неверная супруга скончалась, а ее любовник на всю жизнь остался инвалидом. 2013 год. Ярославль. Женщина подговорила любовника расправиться со своим законным мужем. К счастью о готовывшемся покушении узнали полиции. Преступление удалось предотвратить. И и любовники оказались на скамье подсудимых. Александра Лойка, как на любовный треугольник. А причиной его была жена Александра Ирина. Извините, а ее любовь, ее, может, То есть все руками. она. Ну, часто пронимается, просто называть не могу. Спалась, убийство у брата. История оказалась старой, как мир. Ирина закрутилась с Сергеем Роман. Вскоре любовник предложил ей уйти от мужа и жить с ним. Женщина кокетливо улыбнулась и не отказалась. То есть это модель в какой-то определенный момент. Оно устало. Передумал, он заводится. Он <insert> решился его как семью. Сосон Амельчука. Это признание стало для него как гром среди ясного неба. А может это? А Ведь еще вчера они он клялись он друг другу взял? в любви и обменивались страстными обещаниями не разлучаться в овеке. <связан> Хотя Ирина и добавила, что с ним разрывать отношения <связан> не собирается. Выход с франциской, мы решили что он по-настоящему любил. В цели так называемый друг семьи нанимает Николая Левишева, бывшего спецназовца, прошедшего в горячих точках огонь, воду и медные трубы. За расправу над конкурентом, Амельчук заплатил нашего 600 тысяч рублей. Но устранить Александра Лойко с первой попытки не удалось. Того словно оберегали невидимые силы. Поэтому в третье раз Лемеша пришел действовать наверняка. Заказал такси, попросил ничего не подозревающего Александра Лойка отмечать его за город. Находимся на участке местности, расположенном 350 метров от завода Илмаш, в городе Калуги, по направлению в деревню Росевская, в городе Калуги. На данном участке местности произошло убийство таксиста Лойка, Пассажир попросил таксиста затормозить. Якобы его укачало и хочется подышать свежим воздухом. Когда машина остановилась, наемный убийца достал человек и выстрелил Александру в весу. Скорее всего, потише даже не поняли, что же произошло с трупом озеру и затопил. Единственное, что взял у убитого, его документы, как отсчет об успешно проделанной работе для заказчика. А Сергей Мельчук потом долго еще изображал, что он переживает за пропавшего друга. И даже помогал родным Александра в его поисках. Там мы не ожидали, и мы узнали, что Ульчук. Конечно. Я бы не верила, что... Знаменитые гости и олимпийские чемпионы в ожидании главного события 2014 года. Последние приготовления и атмосфера олимпийского Сочи. Предвкушение праздника. Олимпийский канал. 7 февраля. В 8... 00 по московскому времени на первом олимпийском Но ну, я хочу поприветствовать еще одну легендарную спортсменку давайте поаплодируем Елене Шевченко олимпийская чемпионка 1988 год Сеул вы заработали золото расскажите пожалуйста потому что вот судя по эмоциям Поркина для нее это тоже теперь событие факт биографии ваша тогда победа ну, вообще, мне очень хотелось. Мне очень хотелось э, попасть, естественно, на Олимпиаду. Я уже не говорю, что стать олимпийской чемпионкой, но с детства. Как только я с четырех лет начала заниматься гимнастикой, и меня всегда задевало, как это так? Кого-то показывают по телевизору, гимнастку с Индии, еще там откуда-то из Южной Африки. А я же умею больше делать, а я здесь тренируюсь, не потому, что надо нас какие-то категории да, чтобы попасть. И меня это очень сильно задевало. Поэтому у меня, конечно, было огромное желание. Огромное желание. И, ну, добилась, добилась того, чего хотела. А чем Вы занимаетесь сейчас? Сейчас я работаю тренером команды гимнастики. В батутинках у нас замечательная база. Очень много чемпионов. Мы, в принципе, все. Все прошли через эту базу. Через эту базу прошли, все с Васутинок, да, присутствующие здесь. Поэтому а, работаю, помогают тренерам. Я сделаю. Лена, каждый день тренировки и воспитывает да, молодежи. Сегодня да, в сборной команде России многое часть детей, которая сегодня формирует сборную команду молодежной, профессиональной юниоруки, пускай на свете маленькая, но я вам э, обещаю. Я приглашу максимально много усилий, чтобы она стала альтернативой нашей Олимпийской базы «Озеро круглое. Вы задавали вопрос э, Нади, и я хочу добавить, вот часто меня спрашивают, скажите, а э, что легче самой выступать? Или вот когда выступают свои подопечные? Так вот я вам скажу, когда я сама выходила, я знала, чего я от себя жду, как я себя настраиваю. А вот когда выступают свои подопечные, вот первая Олимпиада в Мексике, я сидела. Когда смотрела, когда они выступают. Вы знаете, я вот так вот сжала кулачки, и после соревнований у меня ногти врезались прямо мне вот сюда. К тренеру бы сидеть на трибуне, когда выступают свои подопечные. Эх, это что-то неимоверное. Огромное спасибо за искру. Да. Я хочу Да, во-первых, я хочу представить это. Да, вот это, это наш зал. В город. да. городе Обнинце. Это Раскут. наш зал, это, да, это школа да, Арифа Латынина. Это школа, школа, школа Арифа Латынина. Да. Тот зал, который мы вместе задумали, построили И вот наши детки в 6 лет уже вот в этом новом зале тренируются. А да, с какого выбираете детишек? У нас сейчас по да, заданий 1200 детей, которые с 5-летнего возраста. Но еще у нас есть три-четыре года, это развивающая гимнастика, мы так как готовим из гимнастики. Вот, и у нас вот очень сейчас, у нас мечта, у нас мы построили уже интернат, интернат для нашей школы, и мы хотим открыть. Спортивный детский сад. Такого еще у нас в России нет. И родили... А собирать. Родители уже все учат. У нас целая группа тренеров есть, которые работают, сейчас ходят и работают с детками в детских садах. Такое просто общеразвивающее упражнение дают им. И глаз э, наметан тренеров. И наиболее отдаленных они потом на столы собирают. Марина Семеновна, скажите, а как вы вот сейчас живете? Чем живет ваша семья? даже прекрасный муж Юрий, дочка. Я знаю, что вы любите разводить следы. Дело в том, что я помимо гимнастики, я люблю очень большое количество видов спорта. Я вот сейчас, не отрываясь, болею и смотрю диапазон. И вот когда... Наши там где-то не совсем на высоких местах, я думаю, что еще времени пришло к Олимпиаде в Сочи, они наберут форму и должны обязательно. Но вместе с тем, вот летом, весной я занимаюсь выращиванием и овощей. И цветов, и в доме. И... Я вам хочу сказать, да, баба, она любима, самое главное. Женщина, вы говорите, почему хорошо она любима своим мужем, это самое главное. У нее прекрасная дочка, которая тоже располагает блестящей семьей, что немаловажно, обеспечена. Все хорошо, слава богу. У нее есть внуки, у нее есть правники. Я не хотел говорить о том, что она очень старая, но... У меня это просто потрясло, что нет фотографии наших солидарных центров, э, великих спортсменов. Так, секунду, я сделаю фотографию, мы повесим в студии в наше время. Улыбай да. Юрию Николаевым. Пожалуйста. Мы тоже хотим. Сейчас, секунду. Нет, yes, вы готовы. <связывая> Прошу <связывая> вас, скорее, скорее, сделаем фото, повесим. Здесь да, пока да, нет, да. там, где они должны быть. Шик. Теперь. Спасибо. Друзья мои, от всех, от Вы кого зависит, увлекательны, пожалуйста, знаю, спортсменов. Да, да. прошу вас. Да, ну, да. хорошо, раз, раз теперь у нас есть вот такой вот замечательный фотоальбом для будущих э, спортсменов, я хочу вам сделать подарок. У нас тоже есть представители э, нового поколения, может быть, будущих республикских сезонов. Давайте их поприветствуем, юные гимнастики! и эстрада явно приобрела. А Мне ночами это снилось. Знаешь, я ухожу на сцену. Видите, люди все поют какую-то мою песню. Ой, какая песня? Он говорит, ой! произошло не ну, просто очень много событий сразу. Мы поступили в другой, стали получать второе высшее образование, вы устроили на работу, получили права а, и даже делали ремонт в собственной квартире. Для любого человека это такое супернасыщенное, так сказать, событие. А, вы довольны своей жизнью, вы довольны а, тем результатом, хотя бы, который взошел за последний год. Самое приятное, это получение прав. Да что вы? <свят> Потому что моя машина, это мои ноги. То есть, раньше я метро, на электронный транспорт, то есть, мне это немножечко долго, сложнее. Есть вероятность упасть. <свят> <свят> что я и делала. А теперь, ваша машина, ваша стойка. А теперь, да, я катаюсь на машине и... А -а -а. И рыцарь уже делаем на дорогах. <свят> <свят> да, я знаю, получить право, это было... <свят> ваша мечта... И как вам удалось дать это Потому что вы едете. И вы простое дело дать Я, как человек, который давал два. Это сложно было, потому что я не могла тратить в автошколу. Мне никто не давал. Потому что когда узнавали, что я на костылях хочу, я на вырули, сразу начинали. У нас нет машины, у нас нету инструктора, а у нас нет аккредитации в давать, mm. Разные оговорки, как как нашли с ним общий язык. Мы приехали на площадку в первый день. Он говорит, я сейчас выйду по дороге. Я сейчас выйду по дороге. Я сейчас выйду пристегнулся, все старается, он говорит, ну начнем сюда, говорю, с реха сюда и говорит, он такой, он так он расширялся, он все настроил, я с я заднего я тоже все сделал, пристегнулся, я говорю, видите, он уже рулил, да, я говорю, нет, ну, он говорит, значит он еще и будет, да, он так, надо, я езжу в площадки и обратно мы уже подъезжаем в Шалбанну, он говорит, ну ты сейчас налево? Я слышу, с сама. говорит, да, оказывается, да, не сейчас у меня Что знаю.